Битва за семью- дело спасения мира. На Афоне уничтожение семьи и эпидемию абортов называют третьей и четвертой мировыми войнами вместе взятыми. О предостережении афонитов, идолах и жертвоприношениях современности, а также о том, чем будет увенчана наша победа, если мы выиграем в этом сражении 21 века, Рассуждает духовник Донской обители монах Валентин Гуревич. Идол современности и жертвоприношения Наше время христиане называют временем апостасии, то есть отступничества, а другие именно отступники, а их большинство – эпохой постхристианской цивилизации. Они полагают, что это вполне правомерная смена исторических периодов, когда покончено со средневековым отношением к жизни. И теперь человек свободен возвратиться к дохристианскому здоровому языческому мироощущению, которое пытались возродить гении Ренессанса. Теперь навсегда покончено с необходимостью следовать заповедям священного писания, которые представляют собой записанную совесть, поскольку окончательно восторжествовал языческий гуманизм Ренессанса, то есть возрождение. Точнее, возрождение язычества, окончательно реабилитировавший плоть, и предоставивший свободу всем страстям и похотям человеческим, всему регистру страстей, от низких до высоких. Все для человека, все для блага человека, и ничто человеческое мне не чуждо. Это и есть та самая ересь человека поклонничества, которую на торжество Православия в этом году обличил предстоятель Русской Церкви, что вызвало шквал нападок со стороны тех, кто уже привык поклоняться своим страстям и считает такое обожествление своих пороков за, собственно, права человека. От древнего язычества новый языческий гуманизм отличается тем, что теперь каждый волен сам избирать себе идолов, то есть различные предметы страсти по вкусу, сосредотачивая на своем кумире все свои душевные силы, прилепившись к нему всею душой, всем сердцем, всем помышлением, всею крепостью. Вместо Бога, но общий для всех, можно сказать, главный кумир современного неоязыческого пантеона или постхристианского менталитета – это удобство, комфорт, кайф, чтобы никто тебя не грузил, чтобы ни о чем голова не болела, чтобы были одни только положительные эмоции и ни одной отрицательной. И этот новый кумир современного человечества сделал ставку на необъявленную войну человечеству требуя себе в жертву и истребляя родовое начало, собственно, семью. Старец Григорий Зумис, настоятель монастыря Духиар на Святой горе Афон, в беседе с президентом Оно за жизнь, координатором международной инициативы «За запрет абортов» Сергеем Чесноковым, в ответ на приведенные данные, что за всю Вторую мировую войну погибло по официальной статистике 60 миллионов человек, а сегодня почти столько же, 55 миллионов, гибнет во всем мире, только по официальной статистике реальные показатели значительно выше – от абортов. Ответил, что эту войну дьявола против современного человечества можно считать и третьей, и четвертой мировыми войнами одновременно. «Я даже больше скажу», – продолжал старец Афонит, «я назову все нынешнее поколение Иродовым отродием, потому что оно творит дела Ирода». Он призвал не только к покаянию, но и к широкой мобилизации мирян, ибо если мы, верующие люди, не поставим знак «стоп» на пути гибнущего человечества, никто другой просто не уразумеет этой смертельной опасности и ничего не предпримет. Есть две категории лиц, особенно ненавистные поклонникам идолу современности, которые грузят и доставляют головную боль. Это дети и старики. Сами ничего не производят, а только потребляют и, кроме того, причиняют много других беспокойств полноценным и находящимся в расцвете сил мужам и женам, отвлекая их от беззаботного наслаждения радостями жизни и обременяя отрицательными эмоциями. А главное – вопросом о смысле жизни. Ибо именно в общении с детьми и стариками человек вольно или невольно поставляется перед этим краеугольным вопросом о смысле своего появления в этом мире и исхода из него. Но именно от этого вопрошания новые идолы задаются целью избавить современника, внушая, что младенцы то и дело будут плакать и мешать спать по ночам. Отроки – это вообще сплошная головная боль, а старики имеют обыкновение болеть и поучать праведной жизни. И таковых у некоторых языческих племен было принято ритуально убивать. Детей приносили в жертву идолам. Так было, в частности, в Карфагене. А убийство стариков вменялось в ритуальную обязанность их собственным сыновьям. Разве не то же самое происходит и сейчас? Дьявол не изобретателен, и общество, отрекаясь от средневековых христианских основ, скатывается к первобытным ужасам и мерзостям. Максим Горький в свое время коллекционировал образцы нового мышления нового человека, освобождавшегося от путь средневековой морали. Он приводит среди прочих подобных перлов письмо, в котором было написано, что товарищ Дарвин доказал борьбу за существование, и поэтому надо гуманно откармливать стариков сладкими пирогами с мышьяком, невзирая на тот вой, который поднимает по этому поводу наша гнилая интеллигенция. Сейчас это называется красивым словом «эвтаназия». Абор тоже стал уже медицинским ритуалом, который совершается в капищах Министерства здравоохранения позволяющим исключить обременительные последствия блудодеяния. Он напоминает особые языческие празднества, бытовавшие у некоторых языческих народов, например, у древних римлян и сохранившиеся у современных индусов. Участники этих празднеств от зари до зари едят Сотни перемен блюд Изысканная кулинария Время от времени они применяют определенные меры, чтобы опорожнить пищеварительный тракт для новых порций пищи, так как они едят не для того, чтобы поддержать жизнь тела, а чтобы усладить гортань. Чувство вкуса дано для того, чтобы выделялась слюна, желудочный сок и происходило нормальное усвоение пищи. А в уме и сердце должен быть Господь, а не яство. Точно так же и брачное утешение дано для того, чтобы любовь порождала плоды любви. Преступно чинить препятствия их появлению на свет. Жена спасается чадородием муж в поте лица обеспечивает многочисленную семью необходимым достатком. А в уме и сердце должен быть Господь. Но самоцелью брака становится блуд, а в уме и сердце поселяются образы разврата. Об этом ритуале жертвоприношения не родившихся еще детей нет смысла долго распространяться, поскольку он стал привычным и обыденным явлением современной жизни. А в прежние времена это было настолько редким и чрезвычайным событием, что за это полагалась смертная казнь. ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА НАШЕ ОЗЕРО мельчает? Сегодня, после 70-летнего богоборческого плена, когда систематически искоренялось благочестие, мы переживаем время крайнего ослабления жизнеспособности народа. В основе утраты народом жизнеспособности, его вырождения и катастрофического сокращения его численности лежат две причины – отступничество от веры отцов, и, как одно из следствий этого, женская эмансипация. На наших глазах катастрофически сокращается численность населения страны. По словам ректора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, прото протоиерея Владимира Воробьева, «У нас люди утратили способность организовывать свою народную жизнь, разучились трудиться, любить, жить семейной жизнью, рожать и воспитывать детей». Гордая эмансипированная женщина, отформатированная еще нашей революционной идеологией, сыгравшей роль авангарда по отношению к современному мейнстриму, стала порождать гордое потомство, неспособное создавать прочные многодетные семьи, прочность которых основана на терпении, смирении и любви супругов, способности прощать и уступать друг другу, с помощью Божией. Эмансипированная мать перестала жить в семье с детьми. Чтобы не обременять себя заботами и трудами воспитания, количество детей в семье при помощи абортов, по числу которых наша страна лидирует, и противозачаточных средств стало ограничиваться, как правило, одним ребенком. Да и того было принято отдавать в общественные инкубаторы: ясли, детские сады, пионерские лагеря, дома ребенка и тому подобное, где, лишенные естественной атмосферы семьи и материнской любви, дети вырастали ущербными и неполноценными. Лень своими цепями сковала всех, жены не хотят спасаться чадородием, мужи в поте лица добывать хлеб, монахи не хотят молиться, все хотят лежать с телефоном в кармане, потому что встать к телефону – это тоже потрудиться надо. Из проповеди одного священника. Непаханные поля зарастают бурьяном. Население страны каждый год сокращается на 1 миллион человек. Оголяются целые регионы – Дальний Восток, Сибирь, Север население которых предпочитает переселяться в более комфортные климатические зоны. Уступая место китайцам, которые тщательно обрабатывают каждый квадратный миллиметр своих рисовых полей, и несмотря на запреты и нищету, на которую у нас принято ссылаться как на причину абортов, они, как и магометане, не боятся ее плодить и имеют тенденцию исправно размножаться. Согласно пророчеству преподобного Серафима Вырицкого, трудолюбивый народ дойдет до Урала, покойный патриарх сербский Павел говорил «Если албанская женщина рождает семь детей, а сербская делает семь абортов, то эта земля нужнее албанцам, чем сербам. Вот Господь распорядился землями Косово и Метохии так, как посчитал нужным». В том же духе высказывается в своей книге «Брак и деторождение. Архимандрит Элладской церкви Николаос М. Аркас». В то время как у нас в Греции сокращается численность населения, падает национальное самосознание, соседние страны поддерживают и то, и другое. Турки не перестают увеличиваться в числе, в каждой турецкой семье наименьшим количеством детей оказывается пятеро, а когда одно озеро милеет, а другое соседнее разливается, чего можно ожидать? Россия еще будет заливом, вместившим корабли всех стран мира. В апостосийной постхристианской цивилизации мы наблюдаем отчетливую тенденцию обустроить даже не только Россию или какую-либо отдельную страну, но глобально весь мир так, чтобы вполне и всемерно удовлетворять постоянно растущие потребности, похоти и прихоти людей. Удовлетворить всему регистру страстей, от самых возвышенных до самых низменных. После крушения коммунизма, память которого погибла с шумом, движение продолжается все в том же, можно сказать, марксистском направлении. В согласии с самим Марксом, излюбленным изречением которого, по его собственному признанию, было «Ничто человеческое мне не чуждо». Когда Энгельс говорил, что нужно освободить человека от принудительного брака, что моногамия – это не высшая форма семьи, у него спросили, какая форма будет при коммунизме этих вот отношений брачных. Он отвечает – мы говорим о том, чего не будет. А что будет, это решат сами свободные творцы будущего. И мы уже видим, что они устраивают, эти свободные творцы. Например, однополые браки. Такая генеральная целевая установка, всемерное удовлетворение вседозволенных потребностей, наиболее успешно достигается при помощи развития цивилизации мегаполиса Вавилона. А это неизбежно приводит к тому, что Вавилон, согласно Библии, становится матерью-блудницам и мерзостям земным, пристанищем всякому нечистому духу, всякой нечистой и отвратительной птице. И при этом из-за умножения беззаконий оскудевает любовь, и, соответственно, усиливается дух взаимной вражды и агрессии по самым разным поводам. Повторяется та же библейская история – истребление семени нечестивых, подобное тому, которое происходило в Синайской пустыне, как истреблялся Израиль за нечестие, так ныне истребляется отступивший от Бога и его животворных заповедей и в результате утративший жизнеспособность русский народ. Равно, как и другие традиционно христианские народы, отказавшиеся от Христа и его заповедей ради комфорта. Азм есть Бог, творяй мир, изъеждяй злая. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 7. Господь попускает даже эти аборты, пьянство, наркоманию, болезни, даже содомское вырождение, преступность, убийство и самоубийство, теракты, разборки, дорожные и авиационные катастрофы и тому подобное. В псалмах так и написано: Семя нечестивых потребятся, останцы нечестивых потребятся. Праведницы же кротцы, и наследят землю и вселятся в век века на ней. «Видих нечестивого, превозносящаяся и высящаяся, яко кедри ливанстии и мимоидох, и се небе, и не обретесе место его. Обачье воздаяние грешников узриши, падет от страны твоей твоея тысяча, и тьма одесную тебе. К тебе же не приближится. Кому не приближится? К тому, кто возвратится к вере отцов не только по вере, но и по жизни». Именно вера и жизнь, сопряженная с церковными и освященная ими, все возвращают на круги своя. Прото Протоиерей Сергей Орлов в постриге иеромонах Серафим постоянно повторял, что надо перестраивать жизнь на евангельский строй. Тогда мужчины осознают главенство и крестоносную ответственность. Женщины же вновь ощутят спасительность материнства. Смиренная женщина, вернувшаяся из упряжки общественно-полезного труда и самоубийственных извращенных удовольствий современного кумира служения в семью, будет вновь рождать смиренное, а от того и жизнеспособное и многочисленное потомство. Надежда на такое возрождение существует. Господь попускает иногда страшное падение человека или народа, чтобы падший пришел в себя, чтобы гордыня, отталкивающая благодать, сменилась привлекающим ее в изобилии глубоким смирением. Так в Синайской пустыне «Егда убиваши я, тогда взыскаху его, и хуся и утреневаху к Богу» народ начинал молиться. И Господь откликался на такую молитву. Преподобный Серафим Вырицкий в 1940-х годах предсказывал, что Россию ожидает страшное нравственное падение. Молодежь будет собираться в банды, они будут пьянствовать, развратничать и воровать, и дойдут в этом до крайности. И когда увидят, что так дальше продолжаться не может, тем горячее будут каяться. И тогда в России будет воспламенение духовной жизни, войдя в соприкосновение с которой, обратятся в православие китайцы, которые дойдут до Урала. Ибо по его словам, весь небесный мир молится о просвещении Востока. Более того, Россия таким образом будет содействовать обращению всего мира, как языческого и мусульманского Востока, так и отступившего от Христа Запада. Однажды преподобный Серафим Вырицкий предложил своему собеседнику взглянуть в сторону Финского залива, и тот увидел видение. Множество кораблей под флагами всех наций заполонило водное пространство залива. И преподобный пояснил, что это предзнаменование того, что люди всех стран света приедут креститься в Россию.